Всем привет! Сегодня 25 апреля. Не планировал снимать видео, но прошел мимо вот такого вот шикарного дерева. Думаю, надо это вам показать. Не знаю, что это за дерево. Пишите в комментариях, что это такое. Ну уже давно растет большое дерево. Ну вот я никогда его не видел. Ну, наверное, потому что здесь я не хожу. Красивая. Это улица Грекова. Это у нас драматический театр. Там администрация области в старом здании. Пройдусь немножко до зоопарка. Здесь вот гаражи у немцев были в этом доме. И в этих гаражах сделали сейчас магазины. новый домик какой-то стоит вот если здесь кто-то хочет купить квартиру это будет недешево классно делают ремонт и деревянные двери ставят здесь раньше был детский садик красивое здание А в этом доме я жил, после рождения. Здесь был магазин Марки. через дорогу в стадион балтика достаточно оживленно сейчас 9 утра начало 10 воскресенья. машин достаточно много постараюсь почаще снимать видео а то что-то совсем забросил канал скоро иду в поход скорее всего сниму видео о походе думаю дня на 4 пойти на четыре ночевки. Правда, еще не решил, в какую сторону. Либо в сторону Янтарного от Калининграда, либо доеду до Немана, а с Немана пойду в сторону Нестерова. Это улица Проспект Мира. И вот там впереди мостик. Когда его немцы построили, в конце 19 века они дальше уже продлили улицу куфан и уже развивали вот тот район Там началось глобальное такое строительство это хороший район вот если вы хотите жить в хорошем районе если у вас есть на это деньги собираетесь переезжать в ленинград то вот это хороший район. Здесь есть и новые дома, вот за этими домами там целый комплекс. И там дальше строится еще новый дом. Ну, как бы относительно новые. Уже сколько там, лет пять, наверное, или больше построены. Там видно вот их. Ну, дорого, дорого, дорого, дорого. Здесь много всяких вот баров, кафешек. Вот это еще немецкие остались. Направо пойдет улица Леонова. Подсохранили немецкие... Как это назвать? Это люк, это же не люк. Или это люк просто большой. здесь кинотеатр Заря. В этом здании северское время было два кинотеатра. Вот еще с той стороны дома был кинотеатр Новости дня. Направо улица Леонова. Ну, улица Леонова, ой, красная Она, конечно, нуждается в ремонте Тротуара здесь, ну, так сказать, мягко говоря Не очень Как-то вот не планировал я идти Снимать И вот иду, иду, показываю Может быть, кому-то интересно это Если интересно, ставьте лайк, пишите комментарии Лайки и комментарии помогают продвигать видео. А давайте зайдем сейчас во двор. Практически центр. Зайдем во двор и посмотрим, что тут творится во дворе. мы конечно ну, это у нас нормальное явление дворы у нас часто разбитые их конечно делают ну тут как-то очень сильно все таки как бы это улица так Достаточно близко к центру, и такой двор. Помойка. Почему, когда вывозят вот это, вот не убирает. Ну, у нас у дома, когда забирают мусорку, даже если там что-то рассыпали... Как бы это очень быстро убирается, но, как правило, у нас ничего не валяется, чисто. А тут как-то это, ну, может быть, недавно ее просто увезли, и сейчас там скоро придет дворник и уберет, потому что мусора у нас мало в городе, чтобы так вот валялось. Вот на немецких домах очень часто вот такое вот было. Это опять Проспект Мира. Впереди Центральный парк, или Парк Калинина, как мы его называем. Дойду до улицы Красной, и на этом закончу видео. На улице Красной есть музей «Кенигсбергская квартира». В этой квартире мебель, как была квартира Кенигсберга. Вход в парк Калинина. Холодно сегодня. Где-то около 6 тепла. Меня аж рука замерзло держать камеру. Еще ветрено. право сейчас пойдет улица красная улицу Красную я уже снимал Просто можете найти это видео и посмотреть вот на улице красная Хорошая улица, мне нравится. Давайте немножко пройду. До квартиры музея. Здесь находится Кельмсбергская квартира, Красная, 11. Подписывайтесь на канал, если интересно, ставьте лайки. С вами был Александр.